Всем привет, друзья, вы находитесь на канале Go Play Games. с вами я, София, мы продолжаем, продолжаем, кредл, ну давайте, так, нам нужно собрать, да, вот розовые, вот они тут отмечены нам, типа, распирай розовые, так, ну, 13, или 30, а, 30 розовых, 30 розовых, так, погнали, сразу, чпонь, чпонь, чпонь, так, и, типа, тут можно взрывать серые блоки, да, получается, либо, я, я так думаю, что вот эти вот говнюки, которые к нам летают, они тоже могут взрывать. Что, уже, уже по, по, пошел вон! Уходи! Давай сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Давай ко мне, давай ко мне. Это говно, кусок. Где он? О, это они превращаются... Стука. Вот это вот да, вот это вот да. Так, значит, надо быстро, быстро, быстро нахапывать просто. Пошел вон! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Вот же падлы. Смотри-ка. Так, сейчас мы вот тут вот спрыгиваем. Так, набираем. Набираем. Ой-ой-ой, не та кнопка. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, набираем быстро. Быстро, быстро. Нужно быстренько нам попросить по максимуму. Сука. А ты говнюк! Прям да? Прям да, смотри-ка! В смысле? А, нет. Ладно, проваливаемся. Набираем, набираем, набираем, набираем. Набираем. Сука! Вот же ты мразота-то, а? Что творят, а? Что творят? Так. Блин, ну давай, давай быстрее, ну. Вот, так все собираем, собираем, быстро, быстро, быстро, собираем. А -а -а -а -а! там была розовенькая, была розовенькая, ладно. Вот, вот, вот есть, так. Тихо, подожди, подожди, подожди. А, там очень много розовых было. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Давай, иди сюда. А что, а что случилось? Почему их так много там было? А, твою мать. Нет, нет, нет, нет, нет. Давай сюда, сюда, сюда, сюда. Мразота. Так. Вон там лежат. Вон там, вот там, там. Так, так, так. Забираю. Вот. А, куда, куда, куда, гляну. Давай сюда, сюда, давай, морозок. Так, нормально, нормально, нормально. Так. Спокойно. Все хорошо, все хорошо. А, все хорошо, держимся. Нам чуть-чуть осталось. Все, забираем, забираем, забираем. Так, все нормально, все нормально. Так, спокойно-спокойно-спокойно. Так-так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо. А, мы можем их разбивать, мать его! Мы и так можем их разбивать. А, ну, значит, это не так страшно, как я вообще думала. Нормально, значит, живем. Так, ну, давайте спускаться тогда. Так, вот тут должно быть еще, да? Так, собираем. Тут, потому что тут мы еще... А главное не упасть. Так, погнали. Пожалуйста, долети до верха, я тебя очень прошу. Так, погнали. А, все? Уходи, козлина. Уже выиграли. Не успели начать. Сколько? Четыре минуты, четыре минуты, четыре минуты, А? молодец я молодец все а -а, лук лук лук визор или как он там блять запетал -а, а короче мы мы наконец таки его забрали все хорошо быстро быстро 4 минуты я считаю это прям замечательно все убираем пошли опять спускаемся Довольно новые задания. Это типа... Утабахи, да, объектив Зана нам надо забрать Но ну, мы молодцы Мы хорошо так идем а, Чуть-чуть это, это меня так Развернуло так вот прям резко Мне кажется она, эта херня стала какого-то другого цвета Мне кажется она какая-то какая зелененькая была А теперь она какая-то странненькая Я говорила тебе о зеркале Да. Между тобой и твоим прежним телом Да Так вот Зеркало включает в тот момент, когда твое прошлое тело лишается права оригинала. Его скрывают, чтобы ты не увидел своего лица в момент умешления. Потому что иногда там бывают непроизвольные мимические сокращения, похожие на улыбку. И, конечно, это лучше их не видеть. У меня аж мурашки побежали. Я, я пожалуй, выйду отсюда. И посмотрю на эту штуку еще раз. Что вот это вот такое? Я думаю, она нам потом расскажет, что вот это вот, да? <и> <и> я, я думаю, она нам потом расскажет, что вот это вот такое у нас, да? Ну, пока возвращаемся. Нам нужно к э, Табахе. Да, вот он нам уже сигналит. Лечу, Табаха, погодь. Погодь, погодь, все. Бегу, бег, бегу к тебе, лечу. Так. Садимся Погнали Так, взлетаем Давай-давай-давай Погнали, все, давай, улетаем Все, летим Табаха, жди, я лечу Сейчас мы ему как раз все отдадим Я ему коробочку там вот положила Я тебе коробку там оставила Поди, -по -по -по возьми Подойди, возьми эту коробочку И привези, да А, ты уже должен был мне привезти А где? Где моя коробка? Я не поняла так, подождите. А, нажать надо на кнопку. Подожди, а, а где? А где? А, вот он. А что она у меня делает? Тебе что, жить надоело? Зачем ты туда полез? Куда? Ой, да никуда. Цветочки принес. Вот, держи. Ну вот, молодец, шапку получай куп... свои объективы Я обещал и привез И зачем они тебе не спрашивают Что сегодня в твоей башке Я не знаю и знать не хочу Он купил шапку Он купил действительно шапку Ай, молодец, ай, Табаха Слушай, Табаха, что ты знаешь об этом аттракционе? Вот не лазь туда и не будешь глупости вот эти Забор кому поставили? Закрыто, значит не глезть. Оно тебе не надо. Да нет, тоже забора, что ты? Уже нет. Ты нету. Же наверняка что-нибудь помнишь. Расскажи мне. Здрасте. Меня тогда и близко не было. Ну, был себе аттракцион. Ну, взорвался там кто-то, наверное. Да мало ли кто где взорвался. Я что, все должен помнить? 20 лет стоит себе громадина ядовитая, и никому до нее дела не было. Чего ты вдруг туда полез? 20 лет! Заинтересовался. Слишком странный аттракцион. Ну, странный, да. А тебе-то что? Что ты хочешь узнать? Хочу знать, почему дети проходили здесь трансфер. Проходили? Значит, нужно было. И вообще, ты нашел, чему удивляться. Обыкновенный зеркальный трансфер. Табаха, детям ведь трансфер не делают. Это обычным детям не делают. А эти, может, и не совсем обычные. Я их видел однажды возле аэропорта с воспитателями. Помню тех детей. Стоят все бледные какие-то и молчат. И общаться с ними было запрещено. Вот так. Возле аэропорта? А откуда их привозили? Со всего мира привозили. Со всех уголков. И прямо сюда. Что же такое особенное в этих местах? А бог его знает. Раньше на этом месте станция какая-то была. Полярная станция. Исследовали что? Полярная? Ну, кажется, так ее называли. Да я сильно и не интересовался. Табаха, у меня к тебе просьба. Э -э, Дай-ка угадаю. Тебе откопать всю историю Сада Гербе. Угадал? Ну почти, молодец, молодец. Почти. Выясни, что там произошло в день взрыва. Ох, Эдвиш, дался тебе этот сад. Ладно, выйди. Ай, спасибо. Спасибо, Табаха. Так, мне ехать пора. А то сейчас ошибок нахватаюсь и безумным стану. У меня с этим быстро, ты знаешь. Во мне безумная энергия и страсть к жизни. Хотя на вид я спокойный. Вид у тебя довольно странный. Очки эти с носом. Очки эксклюзивные. Ты таких не достанешь. А мне достали в полцены. Я могу себе позволить. А тебе остается только мечтать о такой роскош. Ах, какой ты. Не забудь, пожалуйста, о моей просьбе. Убери. Давай, Табах. Давай. Давай. очень модный, очень модный этот трамвайчик. Лампочки на нем, смотрите, синий-желтый. -си си а, синий-желтый-красный. полетел все пока табаха пока помашем ему ручкой он клевый он Ре... о орыл наш этот беркут беркут беркут прилетел беркут вечереет холодно тебе Пом поменять тебе твою эту штуку давай сейчас поменяем давай беркут не ссы, сейчас все тебе поменяем давай что поменять давай давай давай джиррешь ну жри. Что, меняю тебе? Давай. Давай меняю. Давай, давай, давай, давай меняю. Все, снимаю с тебя все это. Что, нет, не снимаю? А ч, а ч нет? Установите. Иди, обе... А, лук скрин. Ну давай. Ладно, устанавливаем сейчас тогда. Есть сразу. Ну че, привет, подруга. Ты принес то, что я просила. Так, ну. -ка. Объясни мне кое-что. Что? что? Почему здесь запрещен трансфер? Ты говоришь, что были пятилетние дети, верно? А, ничего, ничего, ничего. Блин, ну а как? А, а как отсюда выйти? Ладно. Почему детям запрещен трансфер? Я не уверена. Ну, это мы уже смотрели. Давай дальше. Ты принес то, что я просила? Да. Принес. И лук-скрин тоже? И лук-скрин, и объективы. Давай подключим. Отсоедини разбитый лукскрин. Разъем за ним внутри. Устанавливаешь объективы, затем мои глаза. Mm -hmm. Затем твои глаза. Так, окей, погнали. Так, ладно, это убираем к себе. Убираем. Так, значит. А, у тебя даже нету ничего там. <смех> Ай, красотка. А, как, а какие из них работающие? Это как, это какие-то новые? Ну-ка. Да. Ну чё? Как? Видишь? Ну? Что скажешь? Ну? А, она пока осматривается, видно, видимо. Так, и чё? Какой у меня номер? Ну как? Как твое зрение? Все в порядке? Да, я просто... Чё? Что? что? Ничего, все хорошо. Что? Зрение вернулась, спасибо. Что случилось? Ты что-то вспомнила? Кстати, да, вспомнила. Не Юли! Я поняла, почему меня нет в том списке. Почему? Я не была штатным сотрудником. Когда детей возили в сад Гербер, я приезжала вместе с ними, а потом с этой же группой уезжала обратно. То есть, я не работала здесь постоянно, а только сопровождала детей. Табаха говорил что-то про воспитателей с детьми. Это были не воспитатели. Детей сопровождали психологи. Я детский психолог. А зачем детям психолог в аттракционе? Эннабиш, это вовсе не аттракцион. Дети приезжали сюда не ради развлечения. Они все были тяжело больны. Здесь их лечили. Сад Гербер это больница. А, -а, -а их не то чтобы лечили, то есть у них была какая-то болезнь, да, то есть получается, то есть они могли не дожить до того возраста, когда разрешалось сделать вот этот вот переход в М-тело. Поэтому. Их сразу перекидывали в М. МТ... В... Ну, пытались перекинуть сразу в М-тело, чтобы они, ну, подольше пожили, скажем так. От чего их лечили? Какое-то расстройство психики. Тяжелое расстройство, от него умирали. Но что это было, мне сложно сказать. Не помню. Серьезно, расстройство психики такое? В трансфер был частью терапии. Да, не только трансфер. Там был целый комплекс мер. Замена тела. Это заключительный этап терапии. Но до трансфера был еще поиск деталей и сценические представления. Они тоже были частью лечебной программы. Mm. Э -э так, кубики в павильонах, это что, тоже часть лечения? Так, представление. О чем интересно? Лечеб... Ну, давайте про представление. То, что, ну, блин, я представление? А о чем интересно? Я помню один эпизод, там перед сценой была емкость. Вроде ванной. Она и сейчас есть, я ее видел. Так вот, нее дети складывали тем тела. Каждый приносил из павильона свою деталь и клал в эту ванну. И когда она наполнялась, ведущий объединял детали в целое тело. И что потом? Потом было облако пара. Тело незаметно подменяли на девушку, и она продолжала представление. Она сражалась какой-то большой головой. Потом еще что-то происходило. Всего я не помню. Вот голова вот эта вот как раз, да. А кубики в павильонах, это что, тоже часть лечения? И кубики, и клумбы с цветами, и даже высота, на которой находятся павильоны, это все детали одной терапии, ее обязательные элементы. Сад Гербер построили специально для тех детей, и он был единственным средством от их болезни. Таким вот необычным средством. Наверное, это была очень необычная болезнь. Мне пока трудно представить, что это могло быть, но эти дети вызывали не только сочувствие. Было что-то еще, какое-то сложное, смешанное чувство. Табаха прав. Необычные дети. Да, и необычный парк развлечений. А значит, всех приезжающих должны были регистрировать, и меня в том числе. Я попробую отыскать журнал с информацией о посетителях или какой-нибудь. Что? чё? Что это? Моя батарейка. Она почти разряжена. Ема! Это плохо. Без тебя я в этой истории не разберусь. Тогда и тебе придется снова поиграться с кубиком. Ну давай. Хорошо, и да поиграюсь. Какой павильон? Секунду. Так. Руки, кисти. Вот, топливный элемент. Десятый павильон. Ну-ка. Ну, объясни мне кое-что. Что? Ты говоришь что-то о праве... О. Ты говорила что-то о праве оригинала. Что это? Это право быть носителем личности. Когда во время трансфера активирует новое М тело, оно получает право оригинала, обретает личность. В тот же момент прежнее тело лишается этого права и уничтожается. Уничтожается? Зачем? Я не уверена. Кажется, чтобы исключить возможность их общения. А что произойдет, если они пообщаются? Не знаю точно. Такое редко случается. Кажется, там что-то необычное начинает происходить. Они… Не знаю, сложно объяснить. Ясно. Ну, блин, я бы с радостью по это... По, по, по самому... Ладно, я пошла, короче. Опять в павильон. Мне не ну э, Десятый. А, десятый? А я почему-то подумала, девятый. Что-то у меня в последнее время в голове вообще какая-то каша. постоянно каша. Что-то происходит, непонятно. У меня... По-моему, по после ковида мозги просто сварились. Что-то непонятно происходит. А О чем это, искрит на меня? Не искри на меня? Так, я опять прошла мимо. Опять прохожу мимо. Не знаю, я что-то как-то выхожу иду прямо. А мне вот сюда вот на эту вот штучку вот надо. Так, все, запрыгиваем сюда. И поехали играть с кубиками. Ну, по, по крайней мере, мы уже научились как-то быстро это все дело проходить. Стараться. Так, все, погнали. Хорошо, музыка, хорошо. Ой, небо такое странное еще какое-то сделали Обратили внимание, да? Так, все, садимся Так, и выходим, да Все, выбегаем Пошли, пошли, пошли Блин, А в прошлый раз он как-то это на лету был я, я, я же прям, помните, запрыгивала на него Да? Так, нам нужен 10-й павильон Десятый Это 1-0 прока 10 да вы все знаете это по, по идее значит где-то здесь а вот он вот ой даже внизу какая прелесть так ну 10 же ведь. 10 павильон и ты отправляешься в язык если но на... это достаточно на... так а ты мне откроешь женщину это что что это такое Это 10-й павильон. Так. И да, открой. Открой дверь, пожалуйста. Или я должен сам как-то найти. Я на месте уже. Что вот это вот такое? Что это? Болезнь возникла у детей не случайно. До того, как заболеть, все не обладали какой-то необычной особенностью. Каким-то выгодным качеством. Считалось, что это качество отдает им интеллектуальное преимущество над взрослыми. А! Вижу тебя, входи. А, это я, наверное, должен был оттуда вот так вот прийти. А я что-то как. или как? Ну давай. Алло! А что я забраться не А что случилось там? Куда лестница пропала? Чё произошло? Ладно, заход, я за спину вперед захожу. Ну, короче, да, то есть, получается, интеллекту... какие-то интеллектуальные способности у них были, поэтому они проходили вот этот вот, получается, тест на интеллект. То есть, я как бы, да, удивилась, то, что, ну, вроде бы, тест такой, как бы, но ну, не для детей. То есть, там и опасность есть и все вот это, вот, как бы, и стресс. Оказывается, вон, что, типа, с развитыми интеллектуальными способностями дети. А, а что а там с ними не так-то было? Я так и не поняла. Так, вон батарея, значит, да? А, да, да, да, я ее видела. Это аккумулятор у нас. А, получить, батарея, собереть 30 желтых. Так, создавайте платформу, что... Шосс... Так, так, так. Хорошо, это я поняла. Так, 30 желтых. Уже вот один Так Сразу забираем, забираем О, тоже забираем Так Так, окей а ты -та провалилась Черт, еще ниже Блин, скотина взорвал меня, тварь Блин Тихо, спокойно Так, долетайте, ребята, долетайте Так Это я забираю Так, черт, быстрей Оп Сука Блин Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, надо это Тихо, тихо, не падать Главное, не падать тут надо. О, подождите. Оп. Ну, пока я внизу. А что бы и не... А что? А. Да заберись ты туда, я тебя прошу. Так, сюда. Вот, вижу. Так. Ну, давайте запрыгиваем, поднимаемся. Куда? Вниз, вверх, вверх, давай, вверх. Вот. Оп. Забирай. Ай, хорошо. Так, тут желтых он мне тут нигде не, взорв... не взорвал. Где Этот говнюк. Да-да-да, давай взорви там. О, желтенький, желтенький, желтенький. Оп, хорошо. Где я? Господи, тут все резко посинело. Так, забираем. Так, погнали. Разбираем, разбираем, все быстренько. Я знаю, что, в принципе, можно спуститься пониже и там быстрее это все дело найдется. Ну, как бы, блин, если спуститься вниз, то есть большая возможность. Сука. Где он? Тихо. Не тот! Блядь, влетел. А что это тут желтенькое сейчас было? Что это тут такой желтенький было сейчас? Просто если внизу Есть большая возможность того, что ты вот Куда-нибудь провалишься и все, и кранты Ну давайте, да, спустимся пониже Сейчас поищем, тут что есть Ну что-то как-то беденькое, я вам скажу Честно говоря Опа, тихо Где-то там еще было, да? Вот, вот, вот, вот, вот. И да, есть Еще Ай-яй-яй, тихо, уйди Козлина Чуть-чуть все-таки отнялось, смотри, сука Коснулась, блин, капелюшку Капелюшкой коснулась, все равно Ладно Все в порядке, все в порядке Мы просто пяточкой макнули Вот именно поэтому я не хочу спускаться никуда в Жопу, это вот, это вот такая очень сильно сомнительная затея Так, и... Алло. А сколько у нас? Еще на Ещё на две штуки у меня места хватит. О, давай, иди сюда. Прям в углу было запрятано, а? Ать! Вот это я, чуть... я, я Вот этого чуть-чуть не махнула. Так, и где? в Во а, вон еще одна, вижу. Подождите, подождите, сейчас я туда заберусь. Так, вот. Сейчас. Давайте, давайте, забирайтесь. А, <är velvet noise> нет! О, в меня взорвался, посмотрите-ка. Так, ладно, продолжаем, продолжаем, не сдаемся. Что у нас здесь? Туда идем. Так. Продолжаем это все дело разбирать. Сейчас быстренько справимся. Сейчас справимся быстренько. Все, не, не, не переживаем. О, оп, забрали. Что-то не то. Оп, забрали. Ну, блин, у нас тут, конечно, это уже, уже почти все чис чис Чистое такое вот а <с> Разобранное уже Причем так хорошо разобранное все Так, ладно Ну тут уже все, да, получается На этом уровне Ну то есть тут уже конкретно все Окей, ладно Так, туда зап Запрыгиваем дальше Ну, а где еще что? на небудь, вообще везде, повсюду все. И где эти гов говнюки, которые взрываются? И вот эти вот, то есть, получается, говнюки, которые взрываются, тоже часть терапии, да? Алло! Где еще желтые? Эй! Михалыч, а! где желтый еще? Алло? А, а... а реально? Я что-то как-то, а что-то грустно? Он, мне, он, он от меня пытается все взорваться. Угу. О! Парочка желтых сразу. Отлично. Ну, иногда они бывают полезны. Иногда. Где этот падло? Вон он летает. Так, желтый, желтый, желтый сразу усматриваем. Нету вроде бы, да? Ну, я, по крайней мере, нигде ничего не вижу желтого. Так, ну, больше что-то как-то. А -а -а! Может заново начать, я уж не знаю. Ну что, ну копаться я уже задолбался, честно говоря Ну, скорее всего, где-то внизу, да, они? Наверняка Главное, не провалиться Где-то здесь, значит, должны быть Ну тут, блин, тут очень опасно гулять Тут можно упасть Ну, как-то, блин. Вон еще один. Опа. Вот это вот плохо сейчас. Пошел он, Взрывайся там! Взрывайся! Собака! Нет! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, забираю. Опачки. Так, проходим тут. Это падает где-то летает, да? Так. Ну, давайте заберемся повыше, потому что, блин, это уже вот... Не могу прям... Страшно, страшно, страшно там внизу сейчас. О, вижу, вижу, вижу, вижу. Целых две штуки. Господи, что так прекрасно. Так, сколько, сколько... у меня там? Ага, еще один найти. И можно их... Да, сейчас я еще себя сброшу. А! Ковнюк! Страшно? Так, забираемся повыше. Аккуратно. Давай еще. Еще мне нужны. И это же ведь не последняя партия у нас получается, да? Мне нужен еще один желтый. Или нет? Или это все? Ну, давай, попробуем закинуть Ты только не, не, не вздумай Втягивать Нет! Вы проиграли Спасибо, блин Южно-лево, налево! Твою ж налево! Ну как же ж так же ж. А, нет, повторить, сейчас я еще пропускать буду. Да, конечно, блин, размечтались. Нет, будем страдать вместе. Будем проходить игру так, как нужно. Сколько у меня там сейчас времени, кстати? Так, ой, пол одиннадцатого. Э, пол двенадцатого. Вот это я даю, даю короче. Я ничего не, не роняла, вы ничего не слышали. Мы с вами договорились Так, все, погнали, быстро Оп, быстро Давай, говорю же тебе, быстро хватай Так Погнали, погнали, погнали Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, забираем Забираем Так, давай вот тут взорвайся Вот я, вот я здесь, я прям возле тебя Я прям здесь, здесь я, здесь, сука Здесь иди сюда, падла Где ты там взорвался? Козлина! Козлина, Так, собираем. Быстро, собираем. Так, все. Я тебя прошу, не это самое, пожалуйста. Так, тихо, забираем. Забираем. Забираем. Хамло, пошел вон! Пошел вон! Так, тихо. Все, он втягивает. И Сейчас будем прыгать. Сейчас будем прыгать. Готовьтесь прыгать. Так, все, расчищаем себе путь для прыжка. За вот забираем. Все, прыгаем. Ага, ага, ага. Погнали, погнали. Так, забираем. Так, быстро. Понеслось. Понеслось, понеслось, понеслось. Так, быстро. Раскопки, раскопки, раскопки, раскопки. Вот там что-то вижу. Сразу... Блядь! Так, забираем. Забираемся повыше. Уходи, тварь! Сука. Так, сразу смотрим. Вроде бы ничего нету. А, вот один желтенький вижу. Еще, еще, еще два вижу. Так. Блин. Ту... Где он? Все, все, все, все. Он у меня в руках. Подожди, подожди. Где ты, козлина? Уходи, уходи, уходи, тварь. Уходи. Что это было? А? Падла. Так, нет, все нормально, все нормально, все нормально. Живем. Так, сейчас будет он втягивать. Ничего желтого нигде, нигде нету? Ну-ка. Так, там еще остались. Ладно. Так. Так тихо? Там еще есть? Вот так вот прям вот в него запрыгнули, он, в о, он, блять, там и взорвался. О, о, тихо, тихо, иди сюда. Тихо, тихо, тихо, тихо, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Давай, давай, давай. давай. Вот тут, это я где-то видел, ага, вот он и, и еще где-то. Сейчас вот тут, вот где-то, вот он, вот он, вот он. Забираем. Тука, мразь. Так, забираем. А, спокойно, спокойно, спокойно. Вот вижу, вижу, вижу, вижу. Так, полетели наверх. Вот Еще один Уйди Мое Так, в инвентаре нет свободного места Вот он как раз затягивать начал Хорошо, хорошо, пускай затягивает А, все? Так, даже попасть Так, все, пошло хорошо Хорошо, хорошо, идет Давай Ага, тут ничего нету Желтого Ладно, спускаемся пониже. Все, вот начался вот этот вот э, нутный процесс раскопок. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, что у нас тут вообще? А, это э, э, О, вижу. О, поедешь ко мне? Так. Ну мы сейчас быстренько, быстренько. Там у нас, в принципе, чуть-чуть осталось. Я думаю, тут мы уже быстро накопим. Ну давай. Так, это значит было не самое лучшее место для взрыва. Окей. Так, сейчас он будет затягивать. А нам как бы уже нужно вот нормально искать. Вон, вон, вон, вон, вон, вижу, вижу, вижу. Подожди, подожди, подожди. Вот так вот, вот так вот. Ай! Нет, нет, нет, нет! Твою мать, воду, воду, твою мать! Запас куб на исходе, блин, да? Я видел один, где-то тут. Так, сейчас. Где? Вон он, вон он, вон он. Вижу, вижу, вижу. Тихо, подожди. Иди сюда. Все, забрали забрали забрали забрали так уйди полезла за одним кубиком блин. потеряла несколько отвратительно отвратительно на ну, запрыгнет и он периодически еще не запрыгивает так еще и эти давай, давай наверх наверх наверх, наверх сука и меня бесит, он когда туда запрыгает, его сначала вниз тянет. Это прям бесит неимоверно. Так, вон там вот, смотрите, там дохрена всего. То есть тут можно прям копать. Да, докопалось. Ну, копаем, короче, в любом случае, копаем, копаем, копаем, копаем. Давайте возьмем в руки уже вот эту вот. Блин. Ну а.. Чзда херня! А у меня нихерна не получается? Мать, тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Нет! Нет! Сука! Так же, Вот. Блин, а где, где, где, где? Они, блин, все желтые кубы-то? А то что он где-то взорвался? И сожрал мой куб, сука. мать вашу! Ура! Па! <свист> <свист> Все! Иди в жопу! Все, мы выиграли! у, -у, -у Наконец-таки, блин! Так, интересно, а на какой минуте я начала уже сама играть? <свист> я уж не помню, уж не помню. Ладно, сейчас мы возьмем, отнесем ей. Ну, короче, просто до нее дойдем. Ну, потому что я вроде недолго это все делала, дел, делала, делала, делала, делала. Ну, когда молчу, все-таки как-то попроще, попроще это все происходит. Вот. Как-то получается более так вот, сосредоточиться прямо на самой игре, прямо вот. Хорошо, по и хорошо каждый раз идет. Так, все, прячем. Расскажи мне еще какую-нибудь историю. Вот это вот что такое? Что, что, что вот это вот такое вот? Вы же ведь тоже это видите? Я же не сошла, вот что вот это вот такое? Я выяснила, что за особенность была у детей ну? У них было необычайно развито зрительное восприятие Зрительное и эстетическое Для них было принципиально важно, какой формы предметы их окружают Или какого цвета Что-то в их представлении было красивым, а что-то категорически некрасивым Причем их мнения всегда точно совпадали И вот эта способность обернулась для детей тяжелой проблемой только непонятно какой. Братан наш приехал! А, и он просто там взвизгнул и, и, и полетел дальше. Так, ну дети, для которых, да, красивая и некрасивая форма. Интересно, интересно. Это прямо-то и вот это вот... В этот момент появился ли это было всегда или как? Так, ну все, при при приехали, все, идем к ней, короче, доходим до нее и уже заканчиваем эту серию. Потихонечку, потихонечку. Но ну, мы сегодня молодцы, мы так не неплохо справляемся. Не, ну, как бы не думать о том, что тут дальше будут опять эти кубики. Нет, они будут, конечно. Куда же без этого? Пока все не пройдем, мы не успокоимся. Это, конечно, да. Ну, естественно, тут будут приключения и прогулки в открытом мире. То есть, как бы, без этого вообще никак. То есть, туда мы тоже будем идти гулять. Это уж по-любому, уж поверьте. Уж поверьте, это будет. <красно> ну, территория вам пакет не может, он вздыхает, Помните, да? Вот, мы пришли. Все, тогда заканчиваем сегодняшнюю серию.